Добро пожаловать, дорогие друзья, с вами Декс. Давненько мы не виделись, согласен Но ничего, я думаю, наверстаем это Что хотел сказать касательно этого ролика Этот ролик сделан без монтажа, без ничего такого Пока что просто как пилот, потому что Вальхейм игра мне очень понравилась, зашла И я надеюсь, вам тоже она понравится Также к нам присоединится мистер Пепс, об этом будет сказано в ролике не раз, не два и не три Честно говоря, много технических проблем он у меня вызвал, но в дальнейшем такого уже не будет. Поэтому берите вкусняшки, приятного просмотра. Мы начинаем. Давным-давно все отец Один объединил миры. Он поверх своих врагов и заточил их в десятый мир. Затем он обрубил ветви, которые соединяли эту тюрьму с мировым деревом и оставил ее дрейфовать в изгнании. На протяжении веков этот мир пребывал в спячке но он не исчез, пока льды, льды, возник, возникали и исчезали царства девятого мира без присмотра богов. Когда один услышал, что его враги вновь набирают Один, один, блять, окинул вам взглядом Мидгардс, послал своих и отыскать там кого-то в <стив> Вальхейме. Да, дорогие друзья, как вы поняли, это Вальхейм, с вами Декс, и вот решил я поиграть в эту игрушку, так сказать, и поделиться с вами. Честно говоря, я в нее уже немного поиграл. Блять. Да, я в нее немножко уже поиграл. Э, очень затягивает и Даша тоже оценила. Не знаю, подсоединится ли к нам Пепс, не подсоединиться в этой в следующей серии. Хватит ли ему денег или жена все забирает? Тут у его знает, честно говоря. Опять все запикивать. точнее как опять? Изначально первые. Первый, первый, первый раз, как я буду все запикивать Ну, посмотрим, как это получится А может, мне лень будет, а может, не будет Значит, вот это у нас мир Вальхейм Дождливый, неприветливый Еще и сбросились с вороны Привет, бро Хугин. Я Хугин. послан сюда, дабы сопровождать вас в ваших путешествиях Мегалиты, окружающие вас, это жертвенные камни. Они олицетворяют павших, которых вы должны убить, чтобы попасть в Альгалу. Понял. Короче, что я знаю про эту игру? Вот этот камушек показывает первого босса. Да. Один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим. Понятно. Вот на эти камни нужно вешать, а, получается, боссов. Боссов, да. Я одного убил. Мне понравилось. Поэтому... О, хата, вот это повезло. Поэтому сейчас мы с вами быстро все, а, Блять. Сейчас мы с вами быстро все сделаем. Я уже знаю, как играть немножко. Чё-то не получается. Но это нормально. Вот, вот, вот, вот, вот, отлично. Создание и... А ну, я немножко забыл что-то. Большинство предметов необходимо создавать так, как вы только недавно покинули миткер, что Вам придется вспоминать истинную форму вещей. Просто собирайте все предметы и я уверен, что вам все вспомнится. Мой младший брат Мунин сказал мне, что можно сделать каменный топор из древесины и камня. Камень. А, нет, кремень. Ладно. Сейчас камень найдем. Пеньки и баны, блядь. Я на первой локации вот это вот пока гулял. Эти пеньки меня, честно говоря, с... За... Трахали. А вот хорошая хата, можно и золото. Можно будет что сделать? Можно будет сделать себе дом здесь сразу? Не знаю. Давайте пока поищем место поинтереснее. Изучим вообще наш остров, узнаем что, где и как. Олени, олени, кабаны. Насколько я знаю, это еда, это пропитание наше это наша жизнь. Вот слева, вот полосочка жизни. Получается, вот здесь показывается наша еда. Еще я узнал что. Еще я узнал что. То, что наши статы при каждой смерти будут сбрасываться. Это не очень приятно, но это наподобие Dark Souls, как я понимаю. Угу. Топорик. Сразу, сразу поиграл, чтобы не тупить вам... А... Давай найдешь. Чтобы не тупить вам в самом начале. Чтобы мы быстренько все прошли. И продолжили развиваться уже вместе. Иди сюда, показывай, рассказывай. Приветствую, воин. Вы нашли чем перекусить. Поешьте скорее, чтобы улучшить свое здоровье и выносливость. Помните, что вскоре вы снова проголодаетесь. Поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд. Понял. Спасибо тебе. Уиген. Еще хата. Да ты шо? Вот, вот, вот сейчас мне везет что-то. Что за звук был? Слышали? Я слышал. Было не очень приятно. А, секунду, проверю кое-что. Класс, просто класс. А, ребят, хотел проверить звук, получается, перепутал кнопки на бандиками и вместо того, чтобы проверить звук и включить дальше запись, я ее просто тупо остановил, тупо остановил. И общаюсь с вами дальше, бегаю, тут деревья рублю, кабанов убиваю, вот, ну то есть занимаюсь делами рассказываю о делах насущных а, а получается что что вы это не увидите вы это не увидите это, это, этого уже нет это это прошлое на прошлом зацикливаться нельзя о чем я говорил о том что я опять же напомню и уже проходил первого босса в этой игре я в нее играл мне очень понравилось прилетал хугин прилетал хугин это вот эта ворона а говорила вот этих пеньках, пеньки заебывают. Что мы сейчас делаем? Мы ищем красивое место для дома. Хочется место для дома возле воды, но ну и хочется подальше от всей этой суеты, вот этой. А, то есть не, не на поле, вот там поле есть. Мы там два домика нашли, я там перья нашел, а -а -а -а. кабанов я говорил, надо убивать для пропитания, так же как и оленей. Опять же, это все для того, чтобы не тупить в начале игры. Очень обидно, что получилось так, что я никуда не записывалась. Ну, да ничего страшного, я думаю, вы меня простите, очень сильно извиняюсь. Каюсь. Вот. И пока ходим, изучаем а, мир свой. Ищем а, камни, ищем дерево, ищем еду. И главное, ищем место для нашей базы. Потому что вдруг, вдруг, я повторю, я не помню, попал это на запись или нет. Может быть, зайдет с нами играть Пепс. Он же Виталий, он же Мистер Пепс, он же дурачок. Вот, либо, быть может, я починю наконец-то свой ПК, я его уже перевез к себе в город. Единственное, что при включении его было обнова Windows, вырубили свет. И в итоге теперь он мигает, то есть включается-выключается. Это значит, что ему что-то не нравится, что-то не так. Вот, и я не могу найти нормальных починщиков, так сказать, починщиков но в этом городе. Поэтому, если я починю свой компьютер, то 100% а -а -а, пенек прибежал, то 100% к нам присоединится Даша. Она будет по-любому со мной играть, будем записывать вместе, будет весело и интересно, угарно. Вот, ей эта игра понравилась тоже. Что это? А, подожди. Мы были... А мы были в этой хате? В той были. В той мы вначале забегали, а в этой... А в этой небе стрелы. Стрелы хорошо, тоже стрелы прият. Деньги, отдай, Деньги мне еще, наверное, понадобятся. Кстати, кстати, я не знаю, зачем деньги, потому что я не находил еще, куда их применить. Единственное, что как для декора. Потому что у меня был маленький домик. И вот... Э, а, мы еще пока бегали, создали э, молот. Молот, который используется для стройки. Опять же, вы это не увидите, ну... Каюсь, каюсь, ничего с собой не могу поделать, в следующий раз постараюсь быть внимательнее, хотя я и внимательнее. А, получается вот, вот мы создали молот, вот так вот он работает, вот видите, гора монет, стопка монет и гора монет. Пока что для этого я видел монеты, больше, больше никто мне не пытался на пути, кому я могу их отдать. Но скорее всего здесь должен быть какой-то торговец, насколько я знаю. Еще, не знаю, попало на запись, не попало. У нас есть вот тут вот навыки. И в этих навыках они будут тратиться каждый раз, как э, мы будем умирать. А умирать, я чувствую, мы будем скоро, так как э, скоро ночь. Скоро ночь. О, еще сундучок. Еще стрелы. Класс. Еще деньги. Вот это янтарь. Я не знаю, он ну, вообще нигде не используется. Я его даже прошлые разы находил. Написано стоимость пяса 5 вес 0,1, я его могу конечно взять, а ну вот новый материал янтарь пишет, и все, никуда он не используется. Опять же, возможно, если у него пишется стоимость, возможно, мы сможем его где-то кому-то продавать, но опять же, в этом я совершенно не уверен. Еще я хочу перезвонить оленя. Получится? Не получится. Не получится, потому что эти твари быстрые и беспощадные. А нам бы уже найти где-то, где переночевать на самом деле. Сколько у нас дерева? Х -х уже хорошо. Не знаю, попало ли опять это на запись или нет. Мы создали еще топор, вот как вы можете заметить. Который скоро поломается и придется драться руками опять. Вот. И выходит так, что сейчас, сейчас для нас главное это найти место для жилья. А что у нас вообще по, по, по береговой линии, так сказать? Я хочу жить где-то, ну, вот... Вот там камни, как я понимаю, в которых мы респанулись. Или где они сейчас? Да, вот там камни, где мы респанулись. Ну и возле них жить, это такое себе. А здесь... Один сплошной лес, и еще и кривой, ну, земля, то есть кривая. Как вы можете заметить, вот эти камни... Мы тоже находили. Давным-давно, когда все Отец Один объединил миры, он низверг ванов, великанов и других существ еще древнее. Остальных, величайших из них нельзя было убить. Вместо того они стали павшими, навечно сосланными сюда в Вальхейм. Когда они идут, в землю стрясает дрожь, вы узнаете их, когда увидеть. Я не знаю, про кого это, но это не пеньки точно. Они не сотрясают землю, они заебывают. Причем заебывают конкретно. Ну вот, вот, да, как бы луга, как бы, луга, равнины, вот это все красивенько. Ну, блядь, ну тут вот, вот, вот криво, криво, понимаешь, земля кривая. Мне нужна ровненькая земля, чтобы, ну, и, и тут болото какое-то будет вечно. Куча камней, болото, непонятно что. Кабанчики. Кабанчики это еда, кабанчики это прекрасно. Малинка. Кабанчики больно бьют, кстати. Что я заметил? Вот у меня в... слева внизу хп. Я его уже показывал. Сейчас покажу еще раз. Вот получается слева внизу у нас хпшечка И количество жизни. О, блин, количество жизни и количество еды. И получается так, что что-то у нас сейчас хп мало. Вот э, кабаны меня хорошо доманут. Вот домик какой-то. В принципе, если здесь вырубить, здесь опять будет. И здесь тоже слева болото какое-то. Не знаю. Кстати, неплохо построен. Плохо построенный. Плохо. И он маленький. Он маленький. Мы с вами смотрели верстак. Где он вот. Ремесло. Вот верстак. Он большой. Он, ну, на две клеточки. По сути идет. А это что? Вон то. А, блять, это ветка, я, я подумал грешным делом, что это этот, какая-то мачта, в этом, в этом месте где у дерева упало мне на голову, я проклял богов, я оставлю этот камень во славу им, чтобы они просили мои безрассудные слова, простили, извиняюсь, э, извиняю, прощаю. Где мы уже? Ну вот, а вот это мы, видимо, на вороне летели. И нам как бы, мы, мы по береговой линии тоже на вороне летели. Ой. Скоро вечер уже, уже видите, уже вот какой-то закат у нас начинается. Вон домик какой-то. В крайнем случае, если мы не найдем сегодня место, где мы хотим делать базу, мы сделаем ее... Что это? Блять, камень. Я слепой, я не знаю. Ну... Но... Ну... Но... Ну Но... так. Ой, честно говоря опять же вот эти вот камни какие-то болоты и хуёты я не знаю фу мне не нравятся такие места мне нравятся места где деньги мне дают где стрелы мне дают вот это вот, ну янтарь бесполезный мне дают То есть мне нравятся такие места вообще нет вообще мне нравятся места где сложно я не знаю все очень сложно может, я еще не готов. Хорошо, есть идея. Давайте, давайте строить базу. Начнем. Ну, надо поближе к первому боссу, к камням вот этим вот всем. Давайте на прошлом дугу начнем строить первую базу. И будем его понемножку приводить в порядок. Потому что это, это что-то не то, это как-то, ну, не очень, не айс вообще, не ни... скипидар. Сколько, сколько, сколько, ладно, попой. Не знаю, сколько времени прошло, но мы за эту серию вообще ничего полезного не сделали, кроме того, что вот. Я думаю, порежем, урежем. Смешные моменты какие-то, если вдруг будут, а скорее всего не будут. Оставим, остальные сбагрим. Можно съесть, можно покушать, нам пишет Кушать, кушать Не сердитесь на меня, что я начинаю вот так вот В игру, которую я уже играл, в игру, которую я уже знаю По крайней мере, до первого босса, но... Ну, вот так Я вообще не думал ее проходить на запись, но... Но мне понравилось Она залипательная, она интересная Она... Вот малинку покушать можно всегда А где ты еще малинку зимой найдешь, скажи мне? Блять, это ГМО, все, что ты будешь кушать. Поэтому... А, малинку... Малинку кушают только летом, либо малинку, которую тебе закрутит бабушка. Твоя. Блять, здесь камень, я не хочу камень, я не хочу... А -а -а. У нас смолот сломался. Иди сюда. Факелом будем бить. О, загорелся. Ну вот, вот. Я же говорю, ночь и здесь, ну, наподобие раста ночь. То есть, на тебя начинают бегать всякие урдалаки. И если вовремя, ну, не, не это, не сохранится, а сохраняется, сохранение мира идет, когда день проходит. Вот-вот тут, вот тут будем строиться. Все, пока что мы будем строиться вот тут. Дальше как пойдет, так пойдет. В принципе, выход к морю у нас есть, красивый вид, я думаю. А... Ну, до, до камушков недалеко от носителя. Единственное что... Единственное что, я вот немножко... А, я немножко знаю. Я помню, я делал. Сейчас, Сейчас покажу вам прикол. Построили верстак. Хугин прилетел. На верстаке вы сможете создавать сложные предметы, а также открыть больше зданий, которые можно построить с помощью молота. Вот с помощью вот этого молота. И, короче, вот это вот... Можно чинить. Я находил в таких хатах, просто уже прятался по ночам. А можно ломать? Вот мы все вот это сломаем сейчас с вами. Что? Фу, блять, этот звук. Вот я не знаю, слышали вы или нет. Как будто кто-то орет дико, просто из леса. Это, это, это... ворон прилетел. Хогин наш. Если ночью температура упадет или вы промокнете, вам станет холодно. Выносливость будет восстанавливаться медленнее. В таких случаях лучше всего найти укрытие у открытого огня. Спасибо. Да, оно здесь все... Ну, физика работает в этой игре. Оно все ломается вот. Видите, можно, можно все ломать. И вот оно... Там что, сундук какой-то? А, сундук. Отлично. Сундук нам нужен. Сундуки мы любим с вами. А оно само, видите, ломается. И получается древесина а у понял секунду изменяюсь иди отсюда пень поганый вот видишь вот это вот вот это вот пень я его вырублю нахер я тут опять хугин я тут буду жить я его вырублю я тебе обещаю что ж начнем нашу стройку я думаю Первым делом он сказал, что нам холодно, нам надо поставить костер. Вот тут. Красиво. Не сказать, что красиво, но сказать, что тепленько. Что-то. Блять, не пугай меня, пожалуйста, все, давай поговорим. Если возьмете с собой слишком много вещей, вы станете нагруженным, что замедлит вашу работу и снизит восстановление выносливость. Я уже понял, спасибо. Я же говорю, я это проходил, все. Вот до первого босса я вам могу рассказать все от и до. А после первого босса будем уже изучать вместе, опять же прошу прощения, но это так, что ж ладно дорогие друзья, я думаю что, что я отходил покурить, а, кстати у меня ник где-то показывается, да вот, DexRir курящий, это сразу все объясняет, поэтому иногда будут вот такие вот паузы Uh, курить это вредно, курить это плохо. Напоминаю всем, я не приветствую курение. Курение это негативно влияет на ваше здоровье, на ваше uh, взросление, уменьшение жизни, вос восстановление выносливости и уменьшает хп. Напоминаю, поэтому... Короче, дом строится вот так. Мы продолжаем. Uh, можно уже поднять? Нельзя? Уже можно, уже можно, но уже... Э, я не знаю, давайте домик построим пока небольшой. Какой-то, ну вот. Вот, вот что-то... Что-то типа такого. Что тут? Не вижу хера. А, Ага, ага. Тут, кстати, можно вот, вот так вот лепить. И оно как бы вот и прилипло. Дальше нам у дома нужны стены. Что... Где у нас будет вход? Давайте вход сделаем. Вход сделаем. Ну там у нас камни, а тут, тут как бы красиво. Ну как красиво, тут, тут выход в хорошее место. Честно говоря, я даже не знаю. Давайте вход пока будет здесь, а там как будем перестраивать, так и будем перестраивать. Договорились? А, кажется, у меня дома будет какой-то... Ладно. Какой-то пиздец в виде... В виде вот этих вот, значит, кусков земли. Ну, <смех> чем могу помочь? Ничем. Обращайтесь в профсоюз. Может, его надо было побольше сделать? Ладно, мы будем расширять дом по мере поступления. А, проблем? И дверь, как кстати. Видите, деревянная дверь. Думаешь, Ебать, деревянная дверь, класс, все, круто, беру. Вот это вот, это вот деревянная дверь. А вот это называется деревянные ворота. Хотите знать, как выглядят ворота? Огромные такие, да? Для замка. Вот так. То есть обычная деревянная дверь, это ворота. Но я думаю, нам нужны именно они. Поэтому их мы ставить и, и будем. Есть еще вот такие. А нужны нам половинки? Да, наверное, давайте сделаем сразу с половинками. А там, как будем перестраивать, уже будем делать красиво. Нам просто нужно переночевать ночь, а во-первых, на улице холодно. Во-вторых, а, что здесь? И здесь есть кровать, которой можно скипнуть ночь. Так как вот ночью на вас любят нападать всякие интересные ребята. Сейчас я разберусь с ним быстренько. Где ты? Иди сюда. А, это тот, который от меня убежал 5 минут назад. Факел, кстати, заканчивается. Видите, вот выносливость факела, вот. Выносливость факела. И когда топор у нас сломался. Топоры, кстати, чинятся тоже в этом, в, в доме. Поэтому в этой игре по-любому нужен дом. Да, друзья мои, вы все правильно поняли. Мой бандикам решил, что я недостоин этой игры, и вы недостойны Ой, посмотреть на нее. Хотя нет, вы у меня пустички у себя всего достойны. Вот, но он решил, что записать 17 минут ему хватит и вырубился а нахуй. А мы с вами продолжали играть, мы с вами продолжали бегать, и вот что мы натворили. Получается, мы создали, во-первых, лук, во-вторых, штаны. Мы сделали мотегу. Ей можно равнять. А все вокруг. Получается, вот выровняли. И создали кремниевый топор. Также мы достроили дом. Этого я вам не покажу. Но обещаю, следующую перестройку дома я вам покажу. В нем есть кровать, в которой можно поспать. Ты что, сел? Хуян, ты спишь. Вот. Верстак в нем поставили и пожалили мясо с вами. Был такой вопрос, что будем мы продолжать с вами игру вместе. А, до первого босса, либо же я покажу вам уже. Я поспал до ночи, что ли? А, нет, с утра. Все, все шикарно, все прекрасно, извиняюсь. И есть у нас вот такой вот фундучков, в которую мы все складываем. Это мы все с вами уже делали, это вы все уже видели, но это вы все уже не увидите. Что ж. А, есть хорошее. Мы с вами ходили на охоту, мы с вами раздобыли меда. Мы с вами много чего сделали вместе. Мы с вами рубили деревья. Мы с вами делали много всего хорошего. Того, чего вы не увидите. Это обидно, это прикормно, это печально. Но мы решили с вами, что, что мы... Э -э -э, либо я показываю вам наше дальнейшее развитие до первого босса. Либо следующая серия начинается с того, что мы валим первого босса и дальше уже исследуем мир вместе. А, нравится вам это? Не нравится? Говорите сами, голосуйте, пишите, слушайте, думайте. Что ж, мне все, что ли делать? Да. Дальше нам сейчас нужно наловить оленей, потому что я об этом уже говорил, но вы, как всегда, все не прослушаете. А потому что не услышите, потому что не увидите, потому что блядь, обидно пиздец на самом деле. А, потому что олени нужны для призыва первого босса. То есть их бошки. И мы с вами сейчас идем их. Звук слышали? Нас пугал Хугин уже не раз. О... А, что еще вам рассказать? Чайку вот я, кстати, можно словить. А, я рассказывал, что у лука есть своя баллистика, и надо стрелять выше. Иначе <связь> <Хер> ты попадешь. <связь> вот. Сзади кто-то бежит, сзади кто-то. Иди сюда. Все, погиб. Смертью храбрых. С них падает смола. С них падает смола, это хорошо. В плане того, что смола нам нужна будет. Вот для факела, допустим. да? Мы, у нас факел уже заканчивается. А тут на, на факел нужно... Где я? Вижу. Не то, не то. Иди сюда. Попаду, не попаду? Давай, белки с трех метров, глаз. Не попал. Обидно, жалко. Плохо. Но не так уж и страшно. Да, и в следующий раз я, естественно, переведу игру немного в другой режим, чтобы... А, остановился. Чтобы больше такого не случалось, чтобы весь геймплей был записан. Я убил. Есть. Отлично. Прекрасно. Чтобы весь геймплей был записан. Вот, видите? Видите, нам нужна трофей Олень, получается. Для вызова первого босса То есть я не помню сколько их надо там Несколько по-любому Потому что я как-то Первый раз приходил с одним И мне сказали типа Иди-ка ты дружок отсюда Одного тебе не хватит Кабанчик Кабанчик видите с лучшим Топором у нас делается С одного-двух ударов уже ну, к сожалению, создание улучшенного топора тоже было за кадром, так сказать. Я вам сейчас все покажу, сейчас прибежим домой. Единственное, что я хочу... Кстати, у нас там открылось что-то новый рецепт. Вот. Улучшение колода для рубки. И улучшение... Дубильный станок. В дубильный. Это нам, получается, надо 5 оленей грохнуть. И... И двадцать кабанов. Я... А, кабаны чаще встречаются, хотя бы оленей вот не найдешь, а кабаны вроде как по одному, по два доходят везде. Поэтому, как бы, с кабанами, я думаю, у нас проблем особых не будет. А вот с оленями, да. Какая-то такая вот проблемка. А, вижу. Как неудобно все сделано. Ну, вот видите, о чем я вам говорил? Баллистика. Баллистика в этой игре очень решает. Взял недостаточно высоко, все, олень испугался, убежал. Вижу еще одну, или это он же. Видите, как высоко надо брать? И убил. Вот так вот. Глаз алмаз. Глаз алмаз, что вы хотите. Сколько нам шкуры дается с одного оленя? Сейчас посмотрим. Ну, там была одна шкура, а мы вальнули одного оленя. Сейчас четыре шкуры. То есть с этого оленя упало три шкуры, или чего-то, или мы больше оленей зарубили? Что происходит? Я, я запутался. Такого не должно быть по приворе. Слышал еще оленя. Вот это... <смех> вот, это вот это олень, получается. Она делает, как собака, знаете. Скулит. Я, я, честно, я не знаю, как в жизни делают олени. Но я очень сомневаюсь, что они скулят, как собаки. На цепи. И убежал. Ладно. Олень, олень. Нам нужен олень, и нам нужно еще... Нам уже кабаны больше нужны, чем олени. Ну, кабаны нам нужны, опять же. Вы помните, у нас мы убивали кабанов. У нас были с вами... Эм, обрывки вот эти вот. Кожаные. Получается. И, и, и, и мы сделали с вами лук. Он делается вроде из кожных обрывков. Мы сделали кровать. Он тоже делается из кожаных обрывков. И мы сделали штаны с вами. Штаны мы сделали точно такие же, как на нас была Ника, Поэтому... Поэтому, в принципе, тунику нам делать уже не надо. Уже хоть какой-то плюс. С этого всего. Опять же, следующая серия... Сейчас такая у нас ознакомительная с вами серия. Следующая мы можем замутить уже с таймлапсом совсем, то есть... Постройка дома в таймлапсе, если хотите, еще там что-то. То есть вот эта вот э, рутина типа побегать, порубить деревьев убивать там живность всякую. Это все можно сделать в таймлапсе. И основные моменты или самые смешные моменты будут добавлены. Все еще надеемся, что придет к нам вебс. я починю свой компьютер, придет Даша. А я не знаю, какой раз я это говорю. Потому что я не знаю, записывается ли оно сейчас. Ну, пишет, что записывается. Пишет, что все прекрасно. В прошлый раз точно так же было. Остановил запись. Открываю, посмотреть, что там. По времени у нас. 17 минут ляп шикарно, прекрасно, идеально Из часа, который мы с вами бегали Записала 17 минут Бандикам не, не пиратский Бандикам нормальный, все Честно, крякнутый Честно, скажем, ну, типа Не знаю, почему так Честно, не знаю ну, будем, будем смотреть, будем стараться, Будем ну, не, не замечать Будем замечать такие проебы И компенсировать их Сейчас мы с вами продолжаем охотиться. И собирать вот еду малинка. Малинки много, кстати. Малинки много, малинки... Малинка это прекрасно. Блять, так обидно, конечно. Ну ладно, ничего. Не суть. Запомни, братик, одну фразу. все будет, но не сразу, как говорится. Поэтому... Как говорится, блин. Пацанские паблики нахуй ВКонтакте 2007 -го года или кого там, 2010 -го. Говорится, сука, нет. Тут есть какой-то сундучок? Нет, сундучка. Изначально... Хотел я, конечно, вот такую хатку пристроить, но она очень маленькая для нас с вами. Потому что там мы нашли место, мы сможем его уже расстроить себе как хотим. Сколько у нас? Четыре? Четыре. Что за все время, пока мы бегаем, никого не нашел. А это что? Камуш. Это камушек шо. Ничего. Просто ничего. Ладно, так и будет Где. А, вижу, кабан. Кабан прекрасный, кабан. Шикарный кабанов нам надо 20. Ой, блядь. Ничего, наловим, все наловим, все сделаем, все прокачаем Всех убьем и пойдем уже в следующую локацию с вами изучать мир, смотреть на мир И сколько же здесь домов понастроен. Да ты шел А, это мы сейчас к боффу прям идем, видишь? На карте справа вверху Я пока, пока охотой занимался к боффу пришел, считать. Ну, его там на месте сейчас нету Сразу скажу он призывается головами оленей и вот этими вот. А кстати, головы кабанов я нам не знаю для чего, но мы с ними будем ходить. Нам они не мешают. Там ничего нет. Будем ходить с головами в руках и надеяться, что. Вот, место призыва босса, как я понимаю. Да, это оно. Хойген, привет! Рассказывай. Вы нашли место призыва одного из павших, сделайте правильное подношение алтарю, и павший появится, однако будьте осторожны, павших нелегко одолеть, так что наденьте лучшие доспехи, создайте оружие посильнее и поешьте как следует, прежде чем вступать с ними в бой. Хорошо, спасибо, будем знать. Рунный камень, что дает? Ловите его, сородич. Ну да, первый босс у нас вот такой вот олень, и нам нужно наловить оленей. Какие здесь луга огромные, господи! А, вот это скример был. У меня аж игра сохраняться начала подвисать, фризить. Фу, Иди сюда. Спугал меня, испугал игру, испугал всех. Вы испугались? Я да. Вы нет? Вы да тоже. Я за вас все решил. Короче, да, топор у нас сейчас кремниевый. Кабанщики мутятся, кабанчики рулятся. И еще мы нашли волшебную кнопку. Это присесть, присесть возле костра и отдохнуть. Таким образом мы с вами нашли место, где босс спавнится. Сейчас идем домой. Разогревочная серия, так сказать, с двумя, с двумя, блять, фейлами подряд. Ну, как бы быть, так быть. Как бывает, точнее, как бывает. А, получается идем домой, попутно ловим всяких живностей. Нам еще много надо. И заканчиваем, я думаю, серию. А со следующей серии уже начнем таймлапсы мутить, начнем ускоряться, начнем показывать вам новые места, новые а, ссылки, новые явки, то есть все новенькое будет. Опять пчелы где-то. Блять. Пчел мы тоже в прошлой серии застрелили, в прошлой серии, а в прошлом этом в прошлой записи. И это я вам тоже показывал. Видите, с них мед падает. И какая-то пчелиная матка. Можно свою улей поставить? Королева пчел. Да, скорее всего, можно будет свою то Да, вот появился улей. Шикарно. Будем своих пчел разводить. И их убивать будем. И с них собирать дань. Все. Это, это что за камни? Иди сюда. Да, я тебя ёбну быстренько, и мы мы к камням пойдем. Это какие-то зубы, не знаю, торчат. Наподобие зубов, типа. А вот эти камни это что-то интереснее. Блять, вот тут построить дом. Ля-ля-ля, ты шо? Далеко от нашего. Да, далеко от. Далеко от берега, вот что мне не нравится. Я люблю жить на берегу. Это мечта. Кости. Кости давайте подберем, посмотрим. Я, это шо? Янтарь. Класс. Вот янтарь. Обломки костей. Ничего не дают, но они есть, по факту. Тут вот как янтарь тоже -то подобрали с вами в прошлый раз. Не записавшийся. Или и записавшийся, я уже не разбираюсь, честно говоря. Так много времени провел, пробежал, проделали с вами. Вот. И получается, он тоже ни не дает. Абсолютно. А мы собираем? А мы не собираем. Почему мы не собираем дерево? Дерево нам надо. Дерево, дерево наш главный ресурс. Дерево нас настроит, кормит, одевает. Ну, кстати, во всех играх дерево это главный ресурс. Ты ж вот что, что, в какой игре не начинаешь делать? Тебе что надо первым делом сделать? Правильно, добыть дерево. Игрушка, кстати, как Даша заметила, когда я ее запускал, напоминает Майнкрафт. Все квадратиками и этот. Керстаки какие-то создавать, тоже все из дерева изначально создаешь. Но опять же, я в Майнкрафт играл один раз с другом на каком-то там сервере и больше не играю вообще. Может, похоже, может, нет. Она сказала, что особо тоже не играла, но ей это чем-то напомнил. Черт узнает. Вообще, да, сходство есть, соглашусь полностью с ней. Но здесь более серьезное. Здесь какие-то вот э, пеньки, какие-то охота. Физика работает, все работает. То есть... Вот так как-то. Все работает. Охоту вы не наохотились, кстати говоря. И если вам зайдет пилот. Пилотная серия... Я не хотел, я не туда стал. Стой. Ладно. Обидно. А, если вам зайдет пилотная серия... То мы будем продолжать, и если не зайдет, то мы все равно будем продолжать. На запись или нет, это уже два разных дела. Но эта игрушка мне зашла, и я в нее играть продолжу. Поэтому, если хотите увидеть продолжение, ставите лайк, ставите комментарий, пишите в Телеграме мне привет хуйло. Я вам за это даю э, плюшки всякие, не знаю какие еще не придумал, лучше то придумаем. И в общем вот так жарится мясо. Повторюсь, что в этой игре есть физика, в этой игре есть еще куча всего. Не знаю, что я говорил в том обрывке, который записался, что нет. Но, надеюсь, повторяться не буду. Если буду, еще раз прошу прощения, такого больше не повторится. А мы с вами садимся у костра. Жарим мясо. Отдыхаем. Кушаем мясо. И будем надеяться, что ролик получится не сильно тухлым, не сильно сухим и не сильно уривистым. Ну, второй ролик будет точно лучше, так что подписывайтесь, если хотите это увидеть. А вы хотите, я вас знаю. Ставьте лайк, пишите комментарии, пишите в телеграме, пишите в телеграме пока ставите лайк. И пишите в телеграме просто слово лайк. Всем хорошего вечера, вкусных Вкусняшек, прекрасных будней, веселых свят, всем пока.